Я очень долго не могла попасть к хорошим специалистам и вылечить свои зубы. Когда я пришла в клинику Неомед и попала к специалисту, рассказал, как нужно сделать так, чтобы зубы были красивые, как ухаживать, прописал целый план лечения, наконец-таки я нашла ту клинику в которую ты приходишь абсолютно без страха, с уверенностью, с доверием. Это очень важно, когда ты доверяешь врачу и знаешь, что все будет хорошо. Я с уверенностью могу порекомендовать специалиста Георгия Тлашвили. Это человек, который поможет вам разобраться с вашей ситуацией. Это просто специалист, доктор, хирург от Бога. Действительно, это так.